своего внутреннего мира найти в себе что-то хорошее найти в себе теплые чувства несложно и именно это и необходимо в себе воспитывать воспитав в себе любовь доброту нежность воспитав в себе радость от малого мы можем полностью изменить окружающий мир люди часто совершают ошибки они пытаются изменить окружающий мир и думают, что это изменит их внутренний мир. И это не так. Но в случае, если мы хотя бы немного улучшаем свой внутренний мир, это тотально изменяет внешнюю картинку нашей жизни. Друзья мои, быть добру, изменяйтесь внутри своей души и своего сердца. Чем оно теплее, тем лучше вам будет житься на этой земле. И тем лучше вам будет во всех ее направлениях. здоровье, отношений материального благополучия и так далее. Будьте счастливы!